господа всем привет а, меня видно слышно звук нормальный ребят отличненько Итак, ребятки, еще раз всех приветствую на вебинаре знакомства с функционалом Хабер. Ребятки, хотел бы сразу начать с небольшого интерактивчика. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вернее, нет, не так. Поставьте, пожалуйста, единички, кто уже клиент Хабера, и двоечки, кто еще не клиент Хабера. Так. Угу. Угу. Супер, супер. Ну, приблизительно, наверное, 50 на 50 или 60 на 40. Супер, ребятки, значит, э, хорошо. Э, наш вебинарчик сегодня, он будет состоять, по сути, из э, двух, двух частей, таких небольших. В первой части я расскажу вообще, что, что такое хайбер для тех людей, которые еще не знакомы с функционалом, да, не знакомы с ä, подобной системой. А Вторая часть будет посвящена больше нашим ä, новым доработкам, каким-то улучшениям функционала и новому функционалу, который сейчас позволяет там лучше зарабатывать, больше зарабатывать да, и получать больше выхлопа, в принципе, от ä, работы с хайбер. <с Clement> Итак, начнем. Значит, ребятки. По хаберу, что такое хабер на сейчас? Ну, давайте так. Я всегда рассматриваю хабер как платформу, которая объединяет всегда две стороны: то есть тех, кто владеет товаром, да и хочет его продавать, и тех ребят, которые не владеют товаром, хотят продавать, по сути, чужой товар. И таких ребят мы называем маркетплейсы. Ну, по факту, если вы продаете чужой товар, да и при этом всю продажу, весь цикл продаж делает именно поставщик, то вы становитесь, по сути, де-факто маркетплейсом. Чем это отличается от классического дропшиппинга? В двух словах объясню. Вот классический дропшиппер, он берет товары поставщика, сам готовит на него контент, да, и более того, он отвечает за обработку заказов, за доставку, и после этого, когда он продает чужой товар, то Поставщик отправляет товар клиенту, клиент присылает деньги, и только после этого вашу часть маржи, которую вы наценили, поставщик вам перенаправляет. Но при этом вы обрабатываете заказы, вы являетесь продавцом и так далее. То есть, что же делаем мы? Чем мы <coughs> люблю говорить, что мы немножечко вот следующий шаг те, кто вырос уже с дропшиппинга, да, и хочет более такую планомерную вопрос, планомерную работу строить. То есть мы отличаемся чем? У нас все поставщики являются, по сути, мерчантами. Вот представьте, маркетплейс «Розетка», вот у нее есть поставщики-мерчанты. Вот. Точно так же у каждого нашего маркетплейса, как у «Розетки», появляется функционал взаимодействия со многими поставщиками, где поставщик является продавцом товара, он обслуживает заказ. Вот. А Хабер при этом организовывает всю финансовую модель, юридическую модель, берет на себя все хлопанные по взаимодействию с поставщиками, по отслеживанию выплат и так далее, и тому подобное. Вот скорее так. На сегодняшний момент, что мы имеем, какие у нас результаты, в принципе. У нас 580 плюс – это активных поставщиков, да, и плюс каждый месяц к нам заходят там порядка 70-80 новых поставщиков, в том числе и с новыми группами товаров. Порядка уже более 500 э -э маркетплейсов. Да, мы всех, всех магазина, все магазины, которые к нам подключаются, называем маркетплейсы. Да, и объяснил, почему. В том числе крупные маркетплейсы, да, вы все знаете, с нами работают практически все э, самые крупные маркетплейсы, интернет-магазины Украины, да, мы здесь говорим про Epicenter, э, мы говорим про Алло, мы говорим про FUA, мы говорим про скидка UA и Каста э, и так далее, вот, э, э, да, действительно, я думаю, вопрос... Вопрос по розетке будет. Значит, с розеткой мы прекратили свои взаимоотношения на данный момент напрямую. То есть через нас, вот если вы загрузите свои товары, они уже не попадут на магазин HBR, который был раньше. Да? Так как со стороны маркетплейса розетка было принято такое решение, не взаимодействовать в принципе ни с, ни с какими агрегационными платформами. Вот. И... Но при этом мы работаем с крупнейшим магазином, который вот сейчас тоже уже идет в сторону маркетплейса, это эпицентр. Мы работаем с кастой очень плотно, пром.ua, бигль и так далее, подобные ресурсы. Вот. Кроме того, у нас сотни небольших интернет-магазинов, я бы сказал, возможно, я их называю зачастую нишевые интернет-магазины, да, вот эти маркетплейсы, они же, да, сейчас это самый быстрорастущий, самый интересный сегмент. Вот. Соответственно, я могу сказать, что армия вот таких вот интернет-магазинов, ну, это гораздо больше розетки, гораздо больше касты и так далее, и тому подобное. Вот. И мы полностью нацелены на то, чтобы вот расширять вот наш сегмент именно вот небольших интернет-магазинов. Потому как вся наша идеология, она создана для... Наша миссия – помогать малому и среднему бизнесу добиваться успеха в e-commerce. Соответственно, мы туда идем. Значит, на сегодняшний момент мы имеем… Чем вы насолили розетки? Вопрос интересный. Ну, розетка – очень большой игрок, понимаете. И, и такие игроки зачастую, ну как… Мы, наверное, стали уже ну, довольно большими, довольно значимыми в рынке. Мы говорили о том, что, ну, скорее всего, когда, когда то ну, произойдет, то, что розетка будет отключать. Вы посмотрите, что происходит. то есть э, Череда поглощений, я думаю, еще ждет украинский рынок со стороны розетки. Это мы видим, наблюдаем по Амазону в Америке и так далее. Есть, ну, это нормальная стратегия номер один, да, игрока в рынке номер один. Соответственно, ну, не пугаемся идем туда. Плюс в Хабере мы подготовили для поставщиков крутой функционал, который позволяет все его товары загрузить на розетку напрямую. То есть, да, мы всем нашим поставщикам сейчас открыли возможность это абсолютно бесплатно. Те товары, которые у него есть в хабер, берет по ссылочке, идет напрямую в розетку. Вот. Мы общались с ребятами из розетки, они абсолютно не против. То есть, пожалуйста, если вы напрямую захотите, то хабер вам в этом тоже поможет. Да, и получаете заказы с розетки без проблем. Так, вернемся к нашей презентации. Значит, 700 тысяч товарных э, позиций созданы, они все промодерированы, это все контент качества минимум уровня розетки, это более 3000 товарных в принципе, категорий. Поэтому мы говорим, что скорее всего мы закрываем потребности ну, максималь... максимального количества интернет-магазинов. Поехали дальше. Значит, для магазинов Хабер это крутой донор нужных товаров. Ну, действительно, вы можете найти практически все. да, Если вы знаете свою целевую аудиторию, что вам нужно, 3000 категорий – это очень много. Поэтому ну, плюс, вот дальше я буду рассказывать, мы реализовали довольно удобный поиск по товарам, и также реализовано пару еще нужных очень функций, где мы для вас, для магазинов, тех, кто хотят загрузить наши товары к себе, мы реализовали ряд инструментов э, по подборкам, да, которые помогают подбирать именно нужные товары. Так, дальше. Так, на секундочку, перепрыгнули. Э, за счет того, что вы э, работаете с хабером, да, вот каждый marketplace может зайти сформировать. Оперативно, очень оперативно э, выгружать сезонные товары на лету в разгар сезона. Вот. Это тоже очень крутое наш ТП И э, все наши синхронизации товаров, они идут автоматически, они идут через XML, через э, YML формат, а также у нас есть возможность синхронизации по API. А для OpenCart у нас реализован э, модуль э, загрузки, обновления товаров плюс обмена заказами. Так, поехали дальше. Значит, хабер для поставщиков. В принципе, простые три шага: оформляю товары в удобный список для заливки, загружаю на платформу. После этого товары появляются доступные для маркетплейсов. В маркетплейсы сами себе выбирают тот товар, который хотят себе добавить, загрузить, следовательно, продавать. Это такой простой путь для поставщика. То же самое, как хабер работает для магазинов, они же маркетплейсы. Маркетплейс заходит просто в хабер, выбирает интересующие товары на платформе, получает заказ после этого этот файл заливается в интернет-магазин для того, чтобы они стали доступны покупателям интернет-магазина. Получив заказ на новые товары, передает, передаю его в обработку поставщику. Как это происходит? То есть, либо автоматический режим, если мы там засинхронены по API, либо же это в ручном режиме, если таких заказов, например, немного. Но с самыми большими э, партнерами, да, вот опять-таки у нас реализован автоматический обмен э, по заказам с магазинами, созданными на OpenCard. Также у нас подключена API prom.ua если у вас магазин на prom.ua <coughs> В ближайшем будущем также мы реализуем ряд подобного функционала для других CMS. Вот. Кстати, в конце я бы хотел спросить по поводу того, у кого, у кого на каких платформах сделан интернет-магазин. Было бы очень интересно. Так, ну если в целом, работа, что такое Хабер для бизнеса? Это работа со всеми своими партнерами через единый кабинет, то есть, да, это, ну… Мы в Хабере постарались скреативничать, знаете, и есть понятная оптовая дилерская модель, есть понятная розничная модель, когда я создал интернет-магазин и продаю свой товар. Вот мы попытались соединить эти две модели. То есть вы, по сути, продаете свой товар, но через чужие витрины, через, через свою дилерскую сеть. А эту дилерскую сеть э, приводим мы сами для вас. Да? Но а также у нас есть партнерская программа, где вы можете привлекать э, интернет-магазины и так далее, и на этом еще плюс зарабатывать. Так, значит, работа со всеми своими партнерами через единый кабинет. Это связь внутри платформы с каждым партнером и службой поддержки. Так точно вы можете связываться. У нас под каждым заказом есть чат, вы можете переписываться по условиям доставки и так далее. Вот, Также у нас реализована есть функционал ленты новостей, где вы можете рассказывать о своих новинках, где маркетплейсы могут рас рассказывать о тех товарах, которые бы они хотели загрузить. Так, плюс туда же у нас удобная система обработки контроля в их статусов. Вот, эта система позволяет нам корректно и правильно обрабатывать заказы, плюс эти статусы автоматически синхронизируются у всех участников. Да, то есть мы понимаем, что, ну, например, процент отмен на маленьких интернет-магазинах в Хабере он ровно такой же, как и, например, был на Розетке или был или есть на Эпицентре. Поэтому, ну, это благодаря в том числе и функционалу, и благодаря вам, конечно же, наши любимые партнеры, вот, за то, что, и спасибо вам за то, что вы хорошо обрабатываете заказы. Вот. Но не без исключения, естественно. Э -э вся база товаров, поставщиков, маркетплейсов в, в одном месте. Так, две секундочки, отвлекусь на вопросики. Хабер, прошу вас, можете выделять на платформе, где прямой поставщик или производитель и дропшиперов, которые взяли товар у такого же дропшипера. Такие товары к себе загрузать не хочу, это очень нужный фильтр. Э -э Ольга. Ольга, Ольга, смотрите. Дело в том, что в чем, в чем прелесть работы с Хабером, Ну, наверное, это то, что мы даем, по сути, вам выбор, что же, ну, каких поставщиков именно загружать. Насчет фильтра по производителю, по оптовику и так далее. Да, мы действительно, мы тоже реализовываем сейчас уже этот функционал. Но поймите правильно, то есть за то, что там будет написано, да, если поставщик идентифицирует себя как прямой поставщик, ну, несет ответственность сам поставщик, поймите правильно. То есть на каких-то этапах, да, мы сможем, наверное, это проконтролировать, но, наверное, все 100% ассортимента вряд ли, вот. Соответственно, ну, нужно ориентироваться по косвенным, в том числе критериям, то есть смотреть на цену товара, смотреть на рейтинг поставщика. Это гораздо важнее, так как у нас в платформе есть ряд поставщиков, которые, ну они дропшиперы, у них нет своего товара, но они прекрасные поставщики, у них прекрасные цены, у них отличный товарооборот и ими очень довольны. То есть все зависит, в принципе, от качества продавца, это в первую очередь. Поэтому, ну ориентируйтесь на рейтинг. Как быть с беспощадной доставкой, как, например, на ЮА Бесплатная доставка. Столкнулись с такой проблемой. Человек через пром делает заказ, заказал на сумму свыше 200 гривен, получается, он имеет право на бесплатную доставку. Как быть с э, поставщикам Хабер? Э, интересный вопрос, да. Э, действительно, сейчас э, появились разные возможности по доставке и так далее. Я думаю, что этот вопрос... Э, Ребятки, кто кто из хайбера здесь, пометьте, пожалуйста, этот вопрос. Мы его зададим нашим техническим специалистам. Я думаю, придумаем какой-то метод коммуникации, чтобы как минимум поставщик понимал, что к нему, у него есть запрос на бесплатную доставку. И он ориентировался и говорил, могу я это предоставить или не могу. Так. Когда будет возможность формировать АТН новой почты в кабинете? Ну, вы знаете, такой функционал у нас появится, но я думаю, ближе, ближе туда, к осени или где-то в сентябре. То есть мы об этом сейчас разговариваем, но по нашему родмепу сейчас есть очень много других задач, а наши ресурсы ну, довольно ограничены. Так, ладненько, ребятки, поехали дальше. Еще на вопросики я поотвечаю дальше. Э вау, хабер это возможности супер немножечко такого патриотизма для всех желающих есть api мы постоянно стараемся проводить образовательные мероприятия мы поддерживаем выгрузки под разные системы в том числе prom.ua поддерживаем форматы выгрузок csv xml yml и других форматов для заливки товаров и вы всегда можете приехать к нам на демо новых возможностей слукавили не можете сейчас приехать, карантин, старайтесь быть дома, развивайте свой e-commerce дома, не э, подвергайте себя опасности и своих близких. Поэтому как только будет такая возможность, тогда мы будем приглашать. Так, поехали дальше. Теперь, ребятки, смотрите, то, что я рассказал о Хабере, вот, предыдущая половина это скорее была ознакомительная штука для тех кто еще не в хабере ребятки э, достаточно ли информации я вот донес для тех ребят которые только думают работать с хабером я не знаю поставьте хоть пару плюсиков и стало понятно чем же мы занимаемся чем мы вообще помогаем бизнесу господа. так так так плюсик плюсик супер не планировали ли запустить тестовый период для поставщиков ой я бы вы даже не представляете как бы я хотел вообще сделать всю нашу платформу бесплатной вот прям даже не представляете но мы блин мы живем за свои деньги вот честно и в чем проблема тестового периода для поставщиков проблема только в одном мы тратим очень большие ресурсы на то, чтобы ваш товар появился. Мы проводим модерацию этого товара. Мы оцениваем, разбиваем по категориям. Зачастую поставщики это делают неправильно. У нас очень много операционки связано с и модерацией, и заливкой, оценкой контента, подписанием договоров и так далее, и тому подобное. Поэтому, понимаете, если мы заведем прям вообще на тестовый бесплатно поставщика, и поставщик, например, ну что-то у него не получилось, ну бывает, ну бывает всякое, то поймите правильно, для нас это ну очень больно, очень больно. Мы были, кто с нами давно, знаете прекрасно, что мы очень долго держались, да, и мы старались быть бесплатными по максимуму и так далее, и тому подобное. Но, честно говоря, ребят, ну это реальность, это бизнес. Мы все-таки делаем бизнес. Как бы не хотелось вот прям всех запустить, всех обогреть и так далее. Запись ведется, да, вебинары. Итак, ребятки, хорошо, спасибо за плюсики, я очень рад, что смог немножечко донести, что же мы делаем. Значит, поехали дальше. Что нового за последние месяцы? Хабер не стоит на месте, мы развиваемся, мы стараемся делать максимум с того, что мы можем делать. Очень вот спасибо большое обратной связи, то есть, ребята, вы нам подсказываете, что же нам надо делать. Да, кто не знает в платформе Хабер там вверху справа посмотрите, есть Э, такое, такое лицо или не лицо, такая плашечка в синем, там можно вставлять свои запросы и за них голосуют, э, голосуют клиенты. Вот. То есть мы с этого списка берем задачи, да, берем в соответствии с приоритетностью. А приоритетность мы определяем на, на базе бизнес-ценность, деленная на усилия затраченные на реализацию этого функционала. Вот. Соответственно, вы нам очень поможете, если будете туда оставлять больше комментариев. Итак, что нового за последние месяцы? Мы запустили для интернет-магазинов, так как у нас здесь работа более автоматизирована, бесплатный тестовый пакет для магазинов на 2 месяца. Вот каждый интернет-магазин может попробовать стать маркетплейсом с хабером бесплатно и 2 месяца поработать с этим. Да, через 2 месяца мы возвращаемся к вопросу э, оплаты да, пакета. Но два месяца, я думаю, это вполне достаточный срок для того, чтобы тот бизнесмен, кто реально хочет чего-то достигать, то есть не как там некоторые, знаете, говорят, мамкин бизнесмен. Ни в коем случае не, не пытаюсь никого обидеть, да, сам, ну, все через это, наверное, проходят. Но мы очень хотим видеть ребят, которые, ну, реально заинтересованы в хорошем бизнесе, стабильном, да. Мы, ну, вряд ли дропшиппинг-платформа, которая продать трендовых товаров с маржой в 300 процентов заработать и пойти пить чаем нет мы за долгосрочные отношения некоторые наши маркетплейсы которые ну, довольно много зарабатывают и если кто с нами давно вы их наверное уже как бы знаете вот они с нами работают там два два с лишним года то есть да мы про долгосрочку так следующий слайдик Значит, реализована партнерская программа, то есть вы можете теперь, каждый из клиентов Хабера может зарабатывать за привлечение новых клиентов на платформу. Да, она реализована. Пожалуйста, про э, партнерскую программу, я думаю, Толь, при рассылочке документиков, пожалуйста, сбрось, сбрось ссылочку на партнерскую программу, она также есть у нас на сайте, пожалуйста, можете зайти и посмотреть. Так, далее. Значит, наконец-то очень давно нас просили маркетплейс реализовать нормальное дерево категорий, нормальный поиск, вообще фильтрацию по э, нашим всем товарам. Наконец-то свершилось, мы это сделали, мы это реализовали. Значит, Теперь вы можете выбирать несколько категорий одновременно, вы можете выбирать массово, забирать товары, плюс также мы реализовали массовую загрузку в мои товары со всех товаров. Да, Кто, кто уже в курсе, кто уже в хаббере знает функционал, то есть у нас в кабинете раньше для того, чтобы добавить мои товары, то есть да, это тот блок, где вы можете уже товары дальше перебрасывать в свои фиды. Раньше нужно было там отмечать галочками много товаров и так далее. Сейчас возле кнопки «Добавить в мои товары» у нас появилась читбокс, в котором вы можете просто нажать, поставить галочку, и перенести все выбранные отфильтрованные товары к себе в «Мои товары». Плюс, ребята, плюс, это вообще сейчас для манов, мы добавили похожий функционал в «Мои товары». Теперь в UML, то есть в ссылочку свою вы можете... Точно так же массово добавлять все свои позиции из моих товаров. Я не знаю, я очень тащусь от того, что мы наконец-то подошли к реализации данного функционала. Вот, соответственно, пожалуйста, пользуйтесь. <coughs> так, следующий. Значит, плюс произошло еще то, о чем мы долго мечтали. Мы делали подобный функционал, но в ручном режиме немножечко предыстория расскажу, как, как вообще данный функционал акций, также это скорее ретро-бонусные акции, да, он у нас появился. То есть зачастую у нас поставщики просили: ребят, дайте нам какой-то, пожалуйста, инструмент для стимулирования продаж. Дайте какой-то инструмент. Как вы ему, ну, понимаете, так как мы являемся платформой, то есть мы не влияем на конечного потребителя, мы не можем там сделать ему скидку акцию, мы не можем ему там дать кэшбэк и так далее. То мы опять-таки посмотрели в рыночные существующие условия. И что мы создали? Теперь поставщик, да, продавец товара в хабере, для того, чтобы простимулировать продажу своих товаров, может создать крутую ретро-бонусную акцию. Ну, давайте, к примеру, поставщик заходит в мои акции говорит: Ребятки, вот кто подключится к этой акции и сделает там, мне продаж, например, там, на 10 тысяч гривен, получит сверху от меня еще там, например, 500 там, или 1000 гривен. То есть такой, э, прошу прощения, такой э, функционал позволяет стимулировать продажи именно этого конкретного поставщика. И сейчас это доступно автоматически. Вот, пожалуйста, кто в Хабере работает, заходим, э, если это поставщик, заходим в раздел «Мои акции», там все очень понятно, вы просто указываете дату проведения акции, когда начинается, когда заканчивается указываете сумму оборота, который должен выполнить ваш партнер Marketplace, да, и указываете сумму вознаграждения при условии выхода в такой оборот. Есть несколько градаций, можно добавить три градации, например, 1000 гривен оборота, 100 гривен, 2000 оборота, 300 гривен и так далее тому подобное. По опыту скажу, смотрите, работает это обалденно, то есть поставщики реально начинают больше продавать, да, и плюс Новая для новых поставщиков это вообще самая классная возможность. То есть они изначально для того, чтобы маркетплейсы распробовали этот товар, пока у вас нет рейтинга и так далее. Это немножко проблематично. То вот подобной акцией вы сможете простимулировать. Но при одном условии, она работает очень круто, когда крутые условия, они должны быть вкусные, ну реально вкусные. Вот. Маркетплейсы со своей стороны точно так же, то есть они с такой, с такой акцией могут зарабатывать больше. То есть помимо того, что они зарабатывают процент с каждой продажи, свою комиссию там, в районе 15-17%, если вы подключаетесь под акцию и выполняете требования поставщика, вы еще дополнительно зарабатываете вот сумму акции, которая указана там. Точно так же у маркетплейсов заходим в раздел «Мои акции», там видны там видны все новые акции, которые создаются и так далее. Ограничений пока мы никаких не ставим. Но думаем. вы можете присоединиться, поучаствовать, поставщик вас подтверждает, и все, полетели зарабатывать. Так, хорошо, супер. Я немножко эмоционально про акции рассказываю, потому что ну, очень люблю этот функционал. Я очень рад тому, что у нас в Хабере появились какие-то инструменты про стимулирование вообще, про и про доп. заработок. Так, также у нас появилась возможность устанавливать промо-цены. Мы эту возможность сделали в первую очередь для розетки и касты. То есть, но так как мы с розеткой сейчас не работаем, все равно эту промоцену можно устанавливать для заливки напрямую нашего фида на розетку, например. Но э, возможность устанавливать промо-цену, она сейчас очень круто работает для тех э, поставщиков, кто э, загружен через нас на касту, да, потому что каста запускает очень часто акции. Пожалуйста, можете участвовать, Цена, промо-цена проставляется на каждый товар отдельно, и она обязательно должна быть меньше, чем розничная цена, не менее чем на 10%. Значит, поехали дальше. Улучшили фильтрацию товаров. Теперь у маркетплейсов есть возможность фильтровать товары поставщиков Хабер по цене. То есть сейчас у нас появился такой фильтр, где мы можем не просто там цена все ниже 100 гривен, а, например там, диапазон, вот такой-то, такой-то цены, если вы понимаете свой маржинальный потенциал, понимаете вашу целевую аудиторию на интернет-магазине, так, ребятки, вопросы вижу, сейчас вернусь, то вы можете, вы понимаете, какой целевой портрет, какая какой средний чек приблизительно на вашей аудитории, можете подбирать цену вот так, в том числе и по этому критерию. Так, хорошо, что же мы сделали дальше? Создали крутую инструкцию от А до Я для маркетплейсов. Вот, ребят, кто хочет с нами работать как маркетплейс, как интернет-магазин, пожалуйста, не поленитесь, зайдите. Очень крутая, отфильтрованная, выжатая информация для маркетплейса. Она постоянно дополняется, поэтому следите за нашими обновлениями. Там вы найдете много всего ценного. Даже если вы не будете работать, в принципе, с хабер, пожалуйста, посмотрите, я думаю, много полезного вы оттуда почерпнете. Реализовали базу знаний по e-commerce. Также очень интересная штука. То есть мы понимаем, что зачастую малый предприниматель, начинающий бизнесмен и так далее, он нуждается в помощи, в знаниях. Да? E-commerce не стоит на месте, появляется много новых инструментов, появляется много разных подходов. новых. Я вам так скажу, я в e-commerce уже лет 10, наверное, да, и я вам вот за 10 лет все поменялось кардинально. Вот очень многое поменялось, да, в подходах в позиционировании, да, и в инструментах в том числе. Также вы в базе знаний можете почитать про клиент, про кейсы наших клиентов, посмотреть, как у них это происходит. То есть вы не одни, да, с нами сотни ребят, которые уже умеют это делать. Мы постараемся собирать их кейсы показывать вам. Все обучающие вебинары также там находятся. И полезные статьи на тему e-commerce. Также мы очень стараемся создавать статьи, которые... Эти статьи э, они создаются зачастую не нами, то есть мы приглашаем авторов, которые являются крутыми специалистами в своей категории. Вот. Так что, пожалуйста, ребят, очень прошу приходите, смотрите в базу знаний. Так, частый вопрос: сколько можно заработать на Хабер, ребят? Заработать? Вот я вам так скажу, что у нас есть клиенты, которые зарабатывают тысячу гривен на Хабер. Да, вот сейчас я говорю, давайте так, о маркетплейсах, о, о небольших маркетплейсах. То есть э, можно заработать и тысячу гривен в месяц, понимаете? А можно заработать, там вот, есть у нас кейсы мелких магазинов, которые зарабатывают 300 тысяч гривен в месяц, 400 тысяч гривен в месяц, понимаете? Ну, э, я говорю сейчас просто про небольшие интернет-магазины, то есть прям маленькие, вот прям маленькие. То есть, если вы поставщик, ну, слушайте, есть различные как бы суммы и допущения, но у нас есть поставщики, которые делают в день там по 100 заказов, там 120 заказов, вот вчера один из поставщиков, причем он с нами очень недавно, вот, пожалуйста, считайте, можно заработать очень много, но это, это как и любой инструмент, то есть, да, пожалуйста, есть те, которые на розетке зарабатывают очень много, а есть те, которые на розетке зарабатывают там 300 гривен, есть те, которые там напрямую зарабатывают там, тысячу гривен в месяц. Ну, это мы даем инструменты, мы стараемся помочь. Да? Но при этом, конечно же, надо смотреть за товаром, надо уметь работать с трафиком и так далее. Вот. И вот здесь вот два тезиса очень важных. Нисколько не можно заработать, если вы загрузили на платформу 20 тысяч чехлов для телефонов без фотографий, с завышенными ценами и совсем плохо обрабатываете заказы. Это касается поставщиков. Нисколько. Вот, ребят, если вы планируете вот так вот поработать, пожалуйста, ну, вы можете, конечно, к нам прийти, но долго мы с вами работать не будем. Нисколько, если вы загрузили товары поставщиков в свой интернет-магазин, но у вас совсем нет трафика. Ну, сорян. То есть мы говорим о бизнесе, мы говорим о том, что, конечно же, платформа – это всего лишь возможность, да, это не гарантия. По поводу успешных кейсов, пожалуйста, мы стараемся да, время от времени выпускать какие-то интервью с нашими клиентами. Вот их, их есть уже там порядка десятка. Пожалуйста, пересмотрите. Вот Мы выбираем ребята, которые могут быть интересны рынку. Это не обязательно самые успешные там, поставщики и маркетплейсы в рынке. Но в том числе мы показываем тех, кто нам по ряду критериев очень очень, знаете, как, комплементарен. То есть мы понимаем, это хорошие поставщики, это э, хорошие маркетплейсы, которые создают вот именно качественное взаимодействие. Пожалуйста, заходите, смотрите, у нас хабер-аккаунт э, YouTube. Вот, там много всего интересного. А, также, э, значит, смотрите, ребят, также у нас реализовали, мы крутой очень функционал, называется «Подборки товаров». Маркетплейсы заходят да, в менюшку, там есть менюшки подборки товара. Вот. У нас реализован, ну, в принципе, у нас в нашей компании есть целый отдел, который называется внутренний маркетинг. Вот Он, он отвечает за то, какие подборки создавать, да, на основании каких критериев и так далее. Там очень разнообразные подходы, мы это сделали для того, чтобы упростить интернет-магазином, маркетплейсом выбор товаров. То есть мы подбираем, туда попадают только поставщики с хорошими рейтингами, туда попадают поставщики трендовых товаров, мы ориентируемся на сезонную аналитику. Также туда попадают те поставщики, которые только появились у нас, То есть, да, чтобы вы первыми могли с ними ознакомиться. Вот, Пожалуйста, пользуйтесь подборочками, они создаются для вас. У нас целая Карина этим занимается, вот она большая умница-молочинка. Она уже, ну, вы знаете, разработала целый алгоритм создания крутых подборок. Да, это вот мы ваш категорийный менеджер. Пожалуйста, пользуйтесь этим, это абсолютно бесплатный функционал. Также хотел бы немножечко анонсировать. Вот мой коллега Антон Липский, ну, крутейший маркетолог с огромным стажем вот 18 числа в 12 часов дня будет, проведет очень интересный вебинар на тему «Как расширить рынок сбыта, извлекать от продаж максимум». Да, Он расскажет про различные инструменты в интернет-маркетинге, он расскажет про классные кейсы, он расскажет про то, как, как лучше да, свой товар преподнести клиенту, как его обслужить и так далее. Вот приходите, всем будет очень интересно, потому как тема актуальная, присоединяйтесь. Да, вот, следите за нашими новостями в этом блоке. Так. Ну и подписывайтесь, конечно же, на наши каналы. в Хабер в Телеграм. Там постоянно новая информация. Ничего не пропустите. Вот. И хотел бы сказать всем спасибо. Да, информационный блок окончен. Давайте перейдем немножечко к вопросикам. Поотвечаю на вопросы. Вот, возможно, у кого еще вопросы возникли, пожалуйста, задавайте. Сейчас я буду на них отвечать. Так. Так, по поводу бесплатной доставочки я ответил. Я смотрю, Богдан, меньше, чем у вашего, значит, что больше интернет-магазина взяли его товар, а не ваш. Угу, угу. Будут ли какие-то ярлыки у поставщиков? К примеру, есть возможность работать с промо-платой. Ответ в течение минут. Ребятки, мы будем реализовывать подобный функционал обязательно. Я попросил, ребята записали эту штуку, мы обязательно обратимся к вам за помощью, как он должен быть, как он должен быть реализован. То есть могу работать с промо либо это какой-то другой механизм. У нас это, есть очень строгий продукт менеджер Женя Шаповалов, и он меня бьет по, по рукам, когда я ему начинаю навязывать, как, как он это делает. Поэтому ну, мы обязательно обратимся к вам за советом. Спасибо за вопрос планировались ли запустить тестовый период для посадков ответил будет ли запись вебинара Відео видео это запись обязательно будет будут ли какие-то ярлыки ага. за чем на ваш сайт как поделитесь какие товары есть на вашей платформе без регистрации? перепрошу ему без реєстрації мы не надаємо доступ до перегляда товаров Потому что, ну, постачальники которые залили свои товары они заплатили за это гроші. Так, і и мы також хотим, чтобы все наши клиенты были, как минимум, зарегистрированы, а как максимум подтверждены и корректны. Так, Але вы можете, как хотите, звонить с менеджером, он вам, например, расскажет, какие у нас есть товарные категории, возможно, так вас проконсультует. Так, Богдан, вопрос в том, что маркетплейсы дает бесплатную доставку, а поставщик такой возможности дела, не в количестве заказов. Так угу. сколько продаж дает эпицентр в процентах? Значит, смотрите: с Эпицентром мы работаем где-то сейчас уже ну, порядка полугода. Полугода, да, и сейчас эпицентр очень сильно технически апгрейдится. Да, я не могу сказать, что у нас супер-мега крутая там, интеграция по товарам и так далее. Но я вам так скажу: что месяц эпицентр дает, ну давайте так, это тысячи-тысячи заказов, но немножечко меньше десяти тысяч. Так, <къем> промоплата Что будете делать с актуальными ценами и наличием? Кстати, ребят, одно из нововведений забыл сказать. Смотрите, у нас появился quality control отдел, который как раз занимается подобными вопросами почта, на которую можно вслать жалобы на поставщиков, на цены, на плохую обработку заказов и так далее. Она звучит как QC, собака Хабер Про. Толь, продублируй, пожалуйста, в чатик почту. Значит, пожалуйста, обращайтесь. Задача именно к Quality Control следить за этими вещами, взаимодействовать с поставщиками, и говорить, ребят, нет, вот давайте вот так, вот так, вот. давайте будем в рынке. Но в любом случае, смотрите. Уже на сейчас это ну, совсем другая картина. То есть мы, мы сейчас заводим по максимуму поставщиков прямых с крутыми ценами, с первой ценой и так далее. Поэтому смотрите на это. Но в том числе не забывайте, что по самой последней аналитике да, в Украине самая низкая цена важна всего лишь для 60% клиентов. Ну То есть она стоит на первом месте. Да, остальные, критерии, остальные критерии занимают зачастую гораздо больше вот этих вот процентов, скажем так, влияния на цену. Вы смотрите в первую очередь на сервис, да, на рейтинг поставщика. Но, конечно же, заведомо огромную цену тоже она, да, она сильно будет влиять, продаваться такой товар вряд ли будет, а если будет, то мало. Так, очень большой вопрос для поставщиков. Вы берете плюс 15 от той цены, которую может дать поставщик, тем самым продажа данного товара маловероятна. Это, это было при розетке. Сейчас будет ли падать процент? Немножко не понял вопрос. Вы, наверное, говорите о том, будем ли мы снижать процент для поставщиков? Смотрите, вопрос тоже насущный. Мы уже, ну, по ряду категорий мы довольно гибкие. То есть мы снижаем процент, об этом мы говорим, об этом мы извещаем. Но давайте так смотрите, в чем живет хабер? Хабер зарабатывает там в среднем 3,5% с каждого заказа. Вот мы снимаем с поставщика, да, там в среднем 20%, из них, грубо говоря, там 3 остается в хабере, и 17% мы передаем Marketplace. Понимаете, в чем соль? То есть, если мы снизим сейчас намного комиссию поставщика, а мы их анализируем, мы понимаем, что они в принципе в рынке. То есть, если вы прямой поставщик, то для вас это не проблема то тогда мы меньше выплатим маркетплейсу. То есть маркетплейсу будет не так интересно там, работать и вкладываться в маркетинг по этому товару. Давайте так, я отвечу на вопрос, мы всегда об этом думаем. Если у вас есть какая-то потребность в индивидуальном снижении, вы можете это обосновать тем, что, ребят, вот если вы мне снизите процент, у меня продажи взлетят, там, да, или и так далее и тому подобное, пожалуйста, у вас есть личный менеджер, обращайтесь по этому запросу, эти запросы рассматриваю лично я, да, то есть я смотрю на коммерческую сторону этого вопроса, вот, и э, вполне возможно, что мы пойдем на такой шаг. После окончания карантина можно ли приехать к вам в офис, чтобы познакомиться с платформой? Да на здоровье, всегда ждем гостей, очень любим, у нас кофе есть вкусный, я надеюсь, он будет после карантина, останется, никто там его не заберет. Часто поставщики не обновляют наличие товаров на Проме, у меня списывают проселки. В Прошлый раз, когда я аннулировал заказ Проме, он не подкидывал меня вверх и меня пару дней не было ни единого заказа. Не очень приятно, когда я проверяю наличие на Хабре. А, Дмитрий, а, спасибо за вопрос. Смотрите, в чем проблема? Вы с какой периодичностью ставите вообще обновление на Проме из нашего фида? Потому что у нас они обновляются постоянно в реал-тайме. Если вы поставили обновление там, раз в три дня и так далее, то, ну, к сожалению, наверное, это будет плохо. Но технически у нас, смотрите, у нас стоят маячки автоматизированные, где мы видим, если наш фит не обновляет наличие или цену, то мы это сразу замечаем и это фиксим. Если, если какой-то поставщик конкретно не оформляет, вот, пожалуйста, еще раз QC, Quality Control Team наша, Пишите туда, там молниеносная реакция, сразу к поставщику идет куча запросов, реакции. Если поставщик не реагирует никак, то мы его просто отключаем. С такими поставщиками, ну, тогда нам не по пути. Так. Угу. Да, вторая, вторая половина вопроса. Надо такое чувство, что мне на одному нужно будет ли такой инструмент, чтобы контролировать это дело. И еще, да, хотел сказать, забегая немножечко вперед, то есть мы реализуем функционал предзапроса на товар. Вот у нас он скоро появится. То есть когда это будет не заказ, а когда вы сможете, например, Uh, уточнить наличие, да, это не будет никак влиять на рейтинг ни поставщика, ни интернет-магазина. Вот такой функционал еще появится. Потому что, ну, сори, у наших, давайте так, у наших поставщиков тоже есть проблема. Они ведь продают не только в Хаббере, они продают в различных системах. И зачастую, ну, э, если товара немного, у него, например, только что заказали своего личного интернет-магазина, и он не успел просто обновить, такое тоже случается, к сожалению. Давайте так вот. По классике, в классическом интернет-магазине в Украине да, процент отмен может быть там 35-40%. Чтобы вы понимали, это как бы, ну, от этого никуда не денешься. Кто уже давно в этом бизнесе, ну, все, все должны понимать, на каком-то из этапов нет поставщика, я не знаю, клиент передумал, клиент не забрал посылку с новой почты. К сожалению, такое случается. Поэтому, пожалуйста, оперируйте э, большими цифрами. Да, смотрите на поток, в общем. Так, как вы боретесь с теми поставщиками, которые завышают цены? Будете ли их отсеять? Постоянно боремся, постоянно отсеиваем, постоянно понижаем их цены. Постоянная ежедневная работа. Работаем с хабера 2 месяца в качестве посвящика. Заказов очень мало, но сервис нравится. Надеюсь, успех впереди. Содержательная платформа. Очень ждем заказы с эпицентра. Но и пока нет. Да, к сожалению, на эпицентре не все так быстро. Это связано с технической стороной вопроса. Вот сейчас у меня есть информация, что мы залили там порядка 150 тысяч за последние несколько дней на эпицентр. И вот ждем, ждем в ближайшее время оттуда заказы. Большое количество. Спасибо вам за приятный отзыв. Насколько безопасно добавлять на Хабер бренд? Можно ли контролировать продавцов, чтобы они не продавали свой аналогичный товар под нашим брендом? Ну, вы не продаете сам бренд. То есть, да, и от того, что вы напишите, укажете свой бренд, ну, просто этот товар с этим брендом появится на сотнях других витрин. То есть, как минимум, смотрите, я вам так скажу, что такое Хабер еще? Это Хабер это возможность ваш бренд показать на сотнях полок. Да? Вот представьте, что вы производите молоко. Вот ваша главная задача, чтобы это молоко появилось на всех полках во всех супермаркетах. Вот та же самая история с магазинами. То есть вы залили товар в хабер, у нас есть ряд поставщиков, вот лично с кем я общаюсь и общался, которые говорят, ребят, мне хабер в первую очередь нужен, чтобы меня везде меня видели, чтобы зашли в любой интернет-магазин и видели, что этот товар есть. И мне уже этого достаточно. Поэтому это из плюсов да, данной модели. Если у вас на ваш бренд идет заказ через Хабер, он попадет только вам. То есть больше никому он не может попасть. Это технически невозможно. Я не знаю, бывают там разные... Я слышал про такие платформы, которые там воруют заказы или еще что-то. Нет, ребят, мы айтишники, мы, мы ничего не воруем. Мы четко просто синхроним одного с другим. И только, и, и по-другому даже быть не может. Так, можете показать какую-то реальную статистику продаж? Слушайте, ну мы этим делимся, вот, пожалуйста, у менеджеров, запрашивайте у менеджеров, у нас есть целый раздел аналитики для клиентов, конечно же, мы делимся однозначно. Ну, понятно, что не какой-то коммерческая информация, да, но мы делимся конкретно там аналитикой по конкретным категориям, по продажам и так далее. Так, Владимир, у каждого статистика разная, и это правда. Какая комиссия вывода? Значит, смотрите, по комиссии вывода, ребят, мы не берем, смотрите, очень важно сейчас понять такую штуку. Мы работаем в сегменте бизнесменов, да, те уже, тех людей, которые хотят уже реально зарабатывать. То есть поэтому мы стараемся маркетплейсы подключать тех, у кого вот сейчас мы только берем, подключаем те маркетплейсы, у кого есть ФОП. Да, есть минимум ФОП, а там толпы и так далее. Мы не берем абсолютно никакую комиссию за вывод средств, если мы перечисляем на... ФОПы и так далее. Мы взимаем комиссию 10%, если мы выплачиваем вам на карту. На карту, смотрите, мы туда включаем чисто, свои, чисто свою затратку на эту штуку. Затратку по переводу денег, затратка, которая идет на платформу, которая исчисляет и так далее. Поэтому, ну, пожалуйста, переходите на ФОПы. Я уверен, ну, если не у вас, то есть у знакомого Фопу, у родителей или кого-то. Переходите, никакой комиссии вообще не будет. Еще заметил, что некоторые поставщики на хабере, предлагающие свой товар нам на вашей платформе, также имеют свой магазин на проме, ставят цену ниже той, которая предлагает всем магазинам на фоне всех магазинов, которые взяли. Угу. Да, да, да, смотрите, еще раз: вот это прямое нарушение договора с хабером. За такое мы прям прощаемся. Пожалуйста, указывайте. Мы просто не в состоянии всех отследить. Если вы заметили подобный факт, пожалуйста, давайте нам э, фидбэк, да, и мы сразу же будем реагировать моментально. То есть у нас это прямое нарушение нашего договора. Так, вопрос стоял по эпицентру. Тысячи, тысяч, а точнее. Ну, ребят, ну а что вы хотите точнее? Ну, я не знаю. Ну, я, я вряд ли могу вот делиться прям такой информацией. Ну, давайте так, это там порядка там свыше пяти и ниже десяти тысяч. И оно вот так вот. Да, там в апреле было больше, сейчас стало чуть меньше. Как, по вашему мнению, будет ли со временем становиться маркетплейсами «Конфи», «Цитрус» и прочие магазины? А, вы знаете, вот сложно ответить на такой вопрос, потому как со всеми этими тремя магазинами мы плотно очень общаемся на эту тему и все очень, все хотят попробовать, я думаю, что как минимум пробовать какую-то light модель, Но я думаю, что да, это очень логично. Ну как по мне это очень логично. Иначе им придется быть вскоре продавцами на розетке. Как-то так. Ну, возможно, может и нет. Посмотрим. Так, Дмитрий, очень хороший. Тоже интересно. Как так? Я говорил об этом менеджеру про проценты, что ответ был такой. Проценты из-за того, что у каждой большой платформы есть свой процент, и поэтому было решение сделать 15% с такими процентами. Мне очень интересно работать. Нет, смотрите, у нас проценты, у нас есть целая аналитическая служба да, и коммерческий департамент, который руководит этими процентами. Вот я вам говорю о том, как, как это все происходит. То есть если плюс наш процент, он плюс-минус рыночный минус где-то чуть выше а где-то мы намного ниже рынка да если сравнивать там, с той же розеткой и так далее вот поэтому ну торбите менеджера а еще раз скажите ребят вот я хочу пересмотреть и менеджер обязан передать это своему руководителю либо пожалуйста он я не знаю Моя почта, видите, на слайдике. Напишите мне напрямую. Я пропедалирую вопрос, посмотрю, что там и как. Здравствуйте. Какое минимальное количество товара нужно иметь для сотрудничества с нами? Значит, смотрите. Минимальное количество товара. Что имеется в виду? То есть уникальных SKU или там цвета, размеров или еще чего? -то. Надо смотреть. То есть мы э, зачастую отказываем, бывает отказываем поставщикам из-за того, что, ну, например, человек продает всего лишь один товар, и это, например, мед, и это 3 СКЮ, то есть банка там пол-литра, литра литр и 3 литра. Ну, то есть мы скорее э, больше склоняемся, смотрим на ассортимент, то есть насколько этот ассортимент будет идти. Вот если он будет реально продаваться и да, то, ну, мы берем с любым количеством. Если же мы понимаем, что вряд ли, ну тогда уже ассортимент это уже второй вопрос. Но желательно, конечно же, что там, ассортимент был там, не меньше с тайской. Это, ну, наверное, оптимальная штука, которая позволит вам в первую очередь быстрее получать выхлоп от сотрудничества с хайбером. Я захожу на хайбер и там ввожу товар и наличие проверяю. Круто. Дмитрий, спасибо. Это ну, так и надо делать. Я так и задумывал. Если в реал-тайме он обновляется, как работает ваш плагин для OpenCars? 25-30 тысяч товаров, маржа 20% с наушников, процент комиссии вывода 15, заработок 5, верно? Нет, неверно. Значит, если мы снимаем 20% с поставщика, то вам как Marketplace уходит 15, а мы там 3-5% забираем по разным категориям. То есть это наша хайдеровская комиссия, а выплата ваша – это 15%. Сколько реально загрузить товаров для стабильной работы плагина? Вашего для работы некорректно с 20 тысяч товаров. Какая реальная цифра товара для работы с плагином в корректном режиме? Значит, смотрите, плагин постоянно дорабатывается, Мы хотим сделать, чтобы туда можно было загружать э, там, большое количество товаров. Ну, давайте э, откровенно. Open он ну, вряд ли создан для очень большого количества товаров. Ну, вот прям очень большого это вряд ли. Ну, то есть, там, насколько я знаю, 20-30 тысяч – это его там, максимум. У меня когда-то был магазин на аутон у меня было 20 тысяч товаров. Честно говоря, это требовало некоторых доработок, доработки в базе данных, хранения товаров. Где сервисы конечно, офигительные. Протестинг. Спасибо вам огромное, очень приятно это слышать. Надеюсь, у нас все получится совместно. Мы постараемся приложить максимум к этому усилий. Вот. Не все у нас, конечно, гладко, много всего, но довольно большой проект и довольно маленькое время, за которое нам приходится пребываться. Так, как поставщику попасть на эпицентр? Вперед, заходите на эпицентр. Заходите в хабер, говорите: Я хочу на эпицентр. И вперед поехали по тому же маршруту как и все остальные то есть главное об этом скажите менеджеру. неоднократно давал обратную связь по сильному завершению цен поставщиками намного выше и вижу этих же поставщиков в каталоге я вас понял александр напишите мне пожалуйста тогда лично если вы уже на quality control писали не менеджеру а quality control понимаете у нас есть разделение менеджер клиента это ну он, он любит все-таки своего клиента, понимаете? А есть quality control, на которого даже я не могу повлиять. Это, это прям звери, понимаете, которые просто разрывают всех в полете. Поэтому э, вот лучше пишите им напрямую. И тогда они начинают разбираться. Так, у меня нормальные заказы, у вас касты. Но вообще нет с эпицентра, хотя товар должен им подходить. Почему? Отвечаю, с эпицентром... По сути, мы на начальной стадии синхронизации. Вот, да? Товары туда идут вручную, их немного там, да. Плюс есть технические вопросы по тому, как они попадают в категории фильтрации и так далее. Эпицентр сейчас только начинает раскачиваться. Но поверьте мне, там, ближайшие несколько месяцев начнется прям бам. Прям бам. Где взять этот плагин для OpenCart? Значит, плагин для OpenCard, насколько я знаю, его можно скачать прямо в, на форуме OpenCard, да, он там залит. Но э, лучше, лучше обратитесь опять-таки к своему менеджеру. Или, Толь, попрошу тебя, можешь дать ссылочку на модуль OpenCard? Вот, и э, по ссылочке, пожалуйста, переходите, устанавливайте. С эпицентром не будет, как с розеткой. Как смотрите еще раз эпицентр с эпицентром, но, ну, во-первых, не будет как с розеткой, знаете, это как там правильно говорят смеяться сквозь слезы там или как нет, я думаю, что это совсем немножечко другая форма работы, так как Эпицентр сам становится сейчас маркетплейсом, и он только на начале этого пути. Но в любом случае, вы слышали, какая у нас стратегия. Стратегия – это тысячи, и десятки тысяч мелких продавцов. То есть это, ну, прям мы в это верим на 100%, потому что, ну, мы хотим туда, да, вы представьте, это малый бизнес, это малый бизнес, который может получить возможности большого бизнеса, вот представьте. Хабер дает каждому маленькому магазину, по сути, инструментарий, которым владеет розетка, там все остальные маркетплейсы, которые вкинули в это, ну, огромные деньжища. Вы просто берете и этим, пользуетесь. Так, вы рекомендуете сделать на OpenCard максимум сколько товаров, чтобы без доработок? Смотрите, попробуйте изначально 10-15 тысяч. Вот 10-15 тысяч, насколько я знаю, это самое стабильное количество для OpenCard. Но это скорее даже не в плагине, это скорее для самого панкарта проблема большое количество. Будет ли возможность размещать товары на приват-маркете? У нас раньше даже была такая возможность, сейчас мы вот как раз занимаемся тем, что будем возобновлять эти переговоры и заливаться. Но там немножечко, конечно, у нас небольшая проблема с приемом оплат. Потому как на приват-маркете там все предоплатная модель полностью, там нету кэш-он-деливери. Так, так, шинники есть у вас в поставщиках? Так точно, есть. Вот посмотрите, пожалуйста, на наших шинников. Шины там есть, и было их немало. Единственное, насколько я знаю, это один из самых низкомаржинальных товаров. Понимаете? Ну, в общем, по шинам там свои нюансы. Там, Если вы в этом бизнесе давно, вы понимаете, на чем зарабатывают в основном шинники интернет-магазины. То есть, да, это скорее больше ретро-бонусная схема, чем схема на маржинальной продаже. Они хотят подтверждения о продаже сертифицированных товаров. Ну, отлично, пожалуйста. Значит, будем брать подтверждение у поставщиков, кто сертифицирован, тех и будем продавать. Так, у «Эпицентра» есть все шансы нормально проконкурировать с «Розеткой». Деньги у них есть. Что думаете? Вы знаете, я вам так скажу. Я вообще честно, да, несмотря там, на любые вопросы в взаимоотношениях, я тупо в, как бы, очень круто отношусь к «Розетке» и безумно их уважаю. Ну, это прям ребята очень крутые. Могут люди с ними проконкурировать? Но потенциально, ну, наверное, да. А, но ну, с другой стороны, мне кажется, что и «Розетка», и «Эпицентр» – это два сильнейших игрока. там, да? ну, «Эпицентр» понятно в офлайн-ритейле, «Розетка» там, – это онлайн-ритейл мне кажется, у них немножечко и разные посылы, разные целевые и так далее. Поэтому, ну, ну и плюс конкуренция – это хорошо. В любом случае. Если посмотреть, вот сейчас номер два e-commerce ресурса – это как раз эпицентр. Да, и эпицентр по сути уже де-факто marketplace с тем, что хабера товары разместил у себя и продает. Ну, пожалуйста. Так что, ну, Ветров паруса всем, причем и розетки, и эпицентр. И та, и та компания просто крутейшая. которых просто надо боготворить. Это те, которые self-made компании, с нуля созданные. Что думаете о Foxtrod? Ну, крутые ребята. Фокстрод крутые ребята. Мы как бы знакомы, хорошо. Хорошо общаемся, там, да, но немножко так со стороны Foxtrot Group, не столько как э, ритейлеров Foxtrot. Да, ну нормально. Думаю, хорошо. Думаю, хорошо, но просто что сейчас, конечно, сильно большие сетевые ритейлеры, конечно, страдают из-за коронакризиса. Это, конечно, очень неприятная история для них. Думаю, что тоже шансы стать маркетплейсом у них огромные, учитывая то, что это большой холдинг, да, и у них много своего товара и так далее. Вообще все нравится. Больше месяца на платформе. Почти отработал свой тариф, и продажи увеличиваются. Если сидеть каждый день что-то делать, то реально заработать. Нужно просто анализировать, выбирать правильные товары. Ну и промо отдавать нормально. Сейчас магазин с 11 отзывами подал заявку на сертифик. Дмитрий, супер. Вот. Очень рад за вас. Очень рад. Не останавливайтесь, развивайтесь. Мы готовы помогать всем, всем чем можем помочь. Вот. Как-то так. Ну что, ребятки, спасибо огромное. Спасибо, что послушали про нас. Мне всегда приятно говорить о своей компании. Вот. Всем хорошего дня. Всем... Кто еще не в Хабере, приходите, пробуйте, я уверен, у вас все получится. Если что, пожалуйста, моя почта вот в презентации на последнем листике. Также ищите меня в Фейсбуке, добавляйте, с удовольствием со всеми пообщаюсь. Так, один раз в дубу, у нас обновляется не раз в дубу, у нас обновляется часто, у нас обновляется по, по обновлению раз в час, ну, поставьте на проме у себя, пожалуйста, настройки или модули. Гуд, ребят, все, всем пока, всех люблю, целую, до новых встреч. Пишите, звоните. До свидания.